Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Константин Теренин. Я сегодня вам расскажу о проекте King Profit, какие есть в нем услуги, и расскажу маркетинг. И далее вы сможете задать все ваши вопросы. И вообще с сегодняшнего дня в 20.00 по Москве всегда будет проходить презентация. Вести буду ее не только я, будут вести разные наши партнеры – вот. Но проходить будет каждый день, кроме субботы, воскресенья, или, возможно, какие-то дополнительные еще будут у нас школы. Сегодня мы составим расписание, когда у нас что будет, потому что в King Profit вы не только сможете заработать, использовать инструменты, а также вы научитесь многим полезным вещам как нужно работать в интернете, что нужно делать, как, где искать трафик, партнеров. И эти знания вам пригодятся на всю жизнь, потому что в интернете, я думаю, что многие из вас работают уже не первый день, не второй, и будут работать через год, через два. И поэтому все эти знания, они все, все вам пригодятся, все эти знания. Вот сейчас я нахожусь в кабинете King Profit, и... У нас появилась вот здесь такая вот зелененькая, да, вы видите. У меня зелененькая, а у вас может быть красненькая. То есть это бот-помощник, который работает над безопасностью вашего аккаунта. И кто не подключил, обязательно подключите. Это очень полезная вещь. Если вы подключите и нажмете настройки безопасность, вы перейдете вот как раз. Вот эти, ну, финансовые пароль это понятно в любом случае надо поставить, но это не вся защита. Здесь есть защита у нас, когда запрашивает проверочный код при смене IP-адреса. То есть, если ваш кабинет, либо вы, либо кто-то другой захочет зайти с нового IP-адреса, то вы сможете прислать код в ваш Telegram и зайти в кабинет. Соответственно, у кого нет доступа к вашему Телеграму, он не зайдет в кабинет. Потому что в последнее время участились моменты там, хакеры, ДОС-атаки и взломы кабинетов. То есть мы становимся более-более все известными. И, соответственно, есть много людей, которые хотят поживиться, да, и взломать кабинет и попытаться увести какие-то средства. Вот. Пока что никому это сделать не удалось. Все моменты, которые были со взломами и попытками утащить средства... Они как бы успехом не увенчались у этих людей, и мы поставили еще дополнительную вот эту защиту, при которой, если вы подключите, никто, кроме вас, в кабинет ваш не попадет. Поэтому советую всем ее подключить. так небольшое подступление. Вообще хочу сказать про услуги. Друзья, у нас на данный момент, на данный момент есть три вида услуг. Это баннерная реклама тизерная, которую вы можете ставить внутри сайта и, соответственно, приглашать на ваши проекты какие-то сторонние с помощью баннерной тизерной рекламы. У нас есть рекламная лента, в которой вы платите один раз 5 долларов и навсегда ваше одно сообщение попадает в рекламную ленту. Единственное, что оно может быть опускаться по списку и, соответственно, если оно опустится совсем, то вам нужно будет его поднимать. То есть вы заходите в мои записи, можете менять ваше рекламное объявление и кнопочку поднять нажимаете, 1 доллар с рекламного баланса оплачивается. И э, буквально наверное, дней 15 назад, хотя нашему сервису всего лишь месяц и несколько дней, э, за вот этот месяц, э, когда мы стартовали, была только баннерная реклама, сейчас у нас есть рекламная лента и конструктор ботов. Дальше услуги будут постоянно добавляться, добавляться, добавляться, и будет целый список услуг. Потом он не будет умещаться сюда, вот в это меню, будет сделано еще меню, где будут отдельные услуги. И, соответственно, они будут всегда добавляться, увеличиваться, расширяться, улучшаться. И тот же конструктор ботов, он тоже будет усложняться, увеличиваться его возможности. Но, в принципе, сейчас... Вы сможете сделать практически любого бота, особенно на проекты, какие-то визитки. То есть это все очень просто и на самом деле очень сложно. И можно разобраться и создать себе бота за 10-15 минут и использовать его везде. Все услуги, которые у нас уже есть и которые будут, они все оплачиваются исключительно с рекламного баланса. То есть вот эти 5 долларов – это рекламный баланс. Конструктор ботов – то же самое. Все идет исключительно только с рекламного баланса. Чтобы получить рекламный баланс, нужно купить рекламную фигуру или рекламный пакет, можно по-разному по называть. Стилизованно у нас это в виде шахмат, пешка 5, конь 20 и так далее. И если вы покупаете пешку за 5 долларов, у вас с основного баланса списывается 5 долларов и начисляется 5 долларов на рекламный баланс. Конь и все остальное то же самое. То есть ровно такую же сумму вы получаете на рекламный баланс и можете э, спокойно оплачивать все услуги э, King Profit. Но эти 5 долларов, они все идут в партнерскую программу. Все 5 долларов или 20, ну, то есть все 100%. И 30% идет на реферальное вознаграждение за первую линию, это полтора доллара. И 3,5% идут в партнерскую программу по матричному маркетингу, то есть... Два вида начислений. О начислениях я скажу позже. Хотел бы сказать конкретно о конструкторе ботов. И про рекламную ленту, я думаю, у кого-то есть вопросы. Но, в принципе, они одни и те же. Вот, например, смотрим. Вот это... Выключите, пожалуйста, микрофон, кто не выключил. У кого-то слышу. Это Алексей, вот. выключить микрофон. Хорошо. Вот здесь я вижу ошибка, то есть человек неправильно сделал, и поэтому здесь должен быть выделенный текст, а у него он не выделенный. Если мы нажмем «Мои записи» и нажмем кнопку «Редактировать», то вот здесь внизу вы видите коды, так называемые BB-коды. Они называются BB-коды, то есть с помощью вот этого вы сможете либо ссылку поставить и сделать ее активный либо сделать жирный текст на самом деле в Бибикоде есть много разных функций вы можете отдельно это открыть посмотреть и соответственно все понять как это делать чтобы сделать красивее ваше объявление потому что оно должно быть более как-то ярким более насыщенным чтобы более привлекать внимание и соответственно чем красивее будет ваше объявление тем больше шансов что кто-то по нему кликнет перейдет и станет вашим партнером в каком-либо проекте вот здесь я разместил видео как вы видите, вот эту ссылку я скопировал, вот так вот скопировал, и вместо, и вместо текста, вот example.com, я ставил ссылку на YouTube, и смотреть видео я написал, это вместо названия ссылки. Сюда можно вставлять еще какие-то определенные значки и моди, но не все они прокатывают. Сразу вам говорю, если вы наставили моди, нажали кнопку отправить, да, ну сохранить, грубо говоря, и у вас оно пропало, значит у вас те моди, которые не пропускают, э, ну, вообще не входят в общее использование сайтом, да, то есть есть есть основные моди, а есть дополнительные там всякие, вот, и они не все учитываются в Телеграме, они тоже не все прокатывают. Вот, поэтому пробуйте, то есть стандартные моды все проходят, там такие как восклицательные знаки, либо вот, вот такие вот зелененькие тоже проходят. То есть какие-то проходят, какие-то нет, вы можете пробовать, да, соответственно, вы пишите рекламный текст не на... Uh, не здесь в редакторе, а где-то сохраните в своем Word или там в OpenOffice или в блокноте, ну, чтобы это не потерялось, потому что когда вы нажмете «Сохранить», если у вас эмодзи не, про... не проходит, то, соответственно, у вас удалится данное сообщение. Поэтому uh, сохранили, вставили, не, про... не пропустило ваши эмодзи, поставьте другие. И методом тыка вы поймете, какие проходят, какие нет. Uh, в дальнейшем мы в любом случае поставим. Сюда. все проходящие моди дополнительно да и то же самое у нас будет в конструкторе ботов потому что там в принципе то же самое переходим в конструктор ботов вот вы видите всех моих ботов которых я тут на создавал в каких-то вот есть подписчики в каких-то там чуть-чуть каких-то побольше вот. то есть я пока тоже тренируюсь как использовать я создал одного Бота, которым будут все мои проекты, то есть все, все чем я занимаюсь, обновления и так далее, и еще отдельно проекты, которым я занимался там и так далее. Вот, то есть тут мы тоже смотрим, пробуем по-разному, и я советую вам, в принципе, создать также. Одного общего, на котором вы будете подписчиков набирать именно по всем видам вашего заработка с информацией, с какими-то полезными штуками, с чем-то таким. вот И, соответственно, не угнать трафик. У вас будет целевая аудитория, на которую вы сможете потом рассылать все любые ваши проекты, ваши изменения и так далее, и так далее. Вот. Ну и плюс можно делать отдельно на каждый проект своего бота и, соответственно, с помощью него рекламировать данный этот проект. И, соответственно, тоже будут у вас подписчики, и тоже рассылать информацию, и так далее, и так далее. Захожу в конструктор. Вот это я еще не доделал до конца. Я вот только начал делать. Много очень времени уходит на текста, когда особенно их пишешь сам. И поэтому как бы, время в основном на это все уходит. Но, как вы видите, он многофункциональный уже. Много меню разных, хоть какие-то и пустые. Вот, пока еще не заполнил информацию. Вот в тех, которых я сделал меню, вот здесь, да, то есть, соответственно, обо мне, кто хочет такого бота, чтобы, ну, чтобы они переходили, опять же, на King Profit, потом все мои проекты, где зарабатываю, хочу весь список выложить, и, соответственно, кто придет в бота, он увидит данное меню и свяжется и со мной, и прочее, маркетинг, это я поставил просто для теста, что-то делал, вот, это все будет у меня здесь, то есть по всем, по всем моим проектам. Здесь, где брать рефералов, я сделал, будут рекомендации по тому, как приглашать и, соответственно, обо мне, там, хотеть боты и так далее. То есть я еще пока думаю, как сделать данного бота, но уже 50 подписчиков я как-то набрал, каким-то образом, не знаю. Вот. Еще нигде не рассылал, ничего не делал по данному боту. Но в любой момент я могу нажать рассылку и, соответственно, создать рассылку на всех вот этих 47 подписчиков, которые у меня есть. Я пока этого не делал. Вот я делал в другом боте рассылки, постоянно их делаю. Так, где вот? Вот по-моему, да. Вот здесь захожу в рассылки, я вот много раз рассылал. и Вот видите, какие подходят зелененькие штучки, они проходят. Не все проходят также же и моде. То есть в рассылке вы также можете использовать эмодзи, но, опять же, не все. Если у вас система не будет пропускать эти эмодзи, то, соответственно, у вас сообщение удалится. Поэтому еще раз говорю, что что вы хотите рассылать, сохранять это обязательно в текстовом каком-то виде, не здесь. И потом уже сюда вставляйте и пробуйте отсылать. Вот. И тогда вы точно ничего не потеряете. Рассылка прошла, мы видим отчет. Кому-то отправлено, кому-то не отправлено. То есть, в принципе, все это можем смотреть. Но приходит это буквально за несколько секунд. Очень быстро, очень-очень быстро. Вот. Поэтому очень кру круто это. И когда вы создаете рассылку, вы можете не мгновенно отправлять, а можете выбрать задержку. 10 минут, через 12 часов, там 24 часа. В дальнейшем у нас будет конструктору, усложняться, добавляться, новые функции, постоянно новые, новые, новые, и э, конструктор будет круче, чем у всех вообще в итоге. Чуть-чуть надо времени на то, чтобы э, сделать его. Но сейчас, сейчас он уже полностью все, что нужно, мне, по крайней мере, э, он полностью удовлетворяет все мои потребности, которые мне необходимы для э, простого бота, там, со всеми моими проектами или там одного проекта. То есть все, что нужно, есть. Это классный инструмент, который пригодится вам действительно на всю вашу трудовую жизнь. Потому что, ну, я говорю, если бы у меня такой инструмент был 10 лет назад, у меня было бы не 100 здесь, а было бы 100 тысяч как минимум подписчиков. Ну и, соответственно, вы понимаете, что если у вас есть какое-то количество подписчиков, то в любой ваш, абсолютно любой проект кто-то, да, зарегистрируется. Чем, соответственно, их больше, тем, соответственно, лучше и больше регистрации у вас будет через, там, 5 минут после того, как вы сделали рассылку. И, соответственно, это, этот инструмент вам будет приносить доход постоянно ни один день, ни два, ни три. И вам нужно только его развивать и гнать на него трафик, то есть гнать трафик на вашего бота и как конкретно это делать мы будем разбирать на школах есть много вариантов есть используем компьютеры и без использования и заказывать можно и самому создавать то есть вариантов на самом деле очень много и вот эти три услуги которые у нас есть еще раз говорю что уже через месяц будет как минимум четыре услуги вот а через год их будет десятки и цель, цель Кинга в том, что проекты меняются, они будут приходить какие-то, особенно инвестиционные, они приходят, уходят, на место них другие, то есть они вот так вот будут кружиться, а Кинг будет всегда, и как раз трафик на эти проекты будут заказывать в Кинге, и инструменты, и нужные вещи, которые нужны всем для продвижения в интернете, и реклама, и плюс инструменты такие как боты, и у нас будут и программы, и другие, другие, другие всякие инструменты. И, соответственно, когда люди за них платят, они дают доход вам, потому что все 100% распределяются у нас по партнерской программе. Конкретно по партнерской программе. Давайте сейчас я переключу экран. Краткую партнерскую программу на одном листочке, в принципе, всего на навсего То есть еще раз говорю, что... Абсолютно любая услуга у нас заказывается с рекламного баланса. Чтобы э, получить рекламный баланс, нужно купить рекламный пакет, либо рекламную фигуру, как у нас стилизовано под шахматы. Если за 5 долларов покупаете пешку, значит 5 долларов на рекламном балансе. Покупаете за 20, также 20 на рекламном балансе и все остальные точно так же. За 1000 купили, вот недавно, два дня назад или назад, у нас женщина купила за тысячу сразу, и она, соответственно, получила тысячу долларов рефера... э, на рекламный баланс. Ее спонсор получил 300 долларов реферальный, хотя сам и не находился э, в короле. Да, в 1000 долларов его не было, и он, но он все равно получил 300 долларов. И вообще, чтобы у нас зарабатывать реферальный, самому не обязательно даже покупать пешку. То есть если вы просто зарегистрировались абсолютно без вложений, и пригласили кого-то по вашей ссылке, и он а, приобрел любой из этих рекламных пакетов, вы получаете вот эти вот вознаграждения реферальные 30%. И, соответственно, даже есть вот один человек, точно я знаю, что она пригласила тоже без вложений, кто у нее зашел за 20 и за 5, по-моему, за 25, вот она заработала 7,5, купила первую пешку и пошло-пошло-поехало уже у самой что-то там происходить, какие-то заработки, какие-то движения. То есть у нее уже начали появляться. Маркетинг у нас, партнерская программа. На самом деле это уникальный маркетинг, которого никогда еще в истории заработков в интернете не существовало, матричных там или еще каких-то любых других. Потому что здесь сделано именно все для людей, для заработка людей, для скорости, без всяких застреваний каких-то непонятных, накоплений бесконечных на переходы и без админских вот этих интересов. Потому что, когда вы возьмете любой абсолютно маркетинг, ну, особенно матричный, вы, наверное, увидите, что, например, с одного места какие-то выплаты, с другого места как, какие-то там клоны делаются, а это и это всегда накопительные, и каждое ваше место, оно будет двигаться по такому принципу, и, соответственно, всегда, вот где накопительные вот эти вот места, это всегда будет uh, заработок админов, потому что uh, много таких мест, где зависшие в итоге, это все админские доходы uh, вот с этих вот зависших денег. Uh, в нашем маркетинге такого нет. То есть если uh, если вы взяли, uh, например, только одну пешку, вы взяли за 5 долларов, то только один раз, только один раз, вот с этих мест будет накапливаться на переход следующую фигуру, да, в следующий стол. Один раз все остальные ваши пешки, они всегда будут получать сразу на выплату. То есть встало место, выплата произошла. Встало место, выплата произошла. И спокойно можете выводить. Сделали один раз накопительный, потому что, что все-таки ваша одна пешка в итоге стала королем. И переходила до конца, и цель каждого партнера – это быть, находиться абсолютно во всех столах. Как только вы пройдете все столы и будете находиться в короле, то абсолютно со всех клонов во всех столах вы будете получать исключительно только на выплату. Всегда и, пожалуйста, хоть каждый день, хоть много раз, и все эти деньги можете снимать, либо заново покупать, и это уже ваше дело на ваше усмотрение. Но если у нас закрывается одно место в короле, то в этот момент у нас сразу же создается клон за 280. Вот видите, клон в пятый, то есть в пятый стол. Клон в пятую стоимостью 280. То есть если вы, вот вы, например, закрылись, вы получили 300 долларов сразу. У вас создался клон, который пошел в пятый стол, в даму. И, соответственно, здесь такая же ситуация, вы для кого-то, вот это место, оно тоже будет на нижнем ряду. И, соответственно, в этот же момент также кто-то заработает 168, у кого-то создастся клон в четвертый, да, то есть предыдущий. Пришло сюда, здесь кто-то получил 70, у кого-то опять создался клон в предыдущий, там кто-то получил деньги, опять создался клон в предыдущий. И это все происходит за одну-две секунды буквально. Вот эта вся расстановка, она происходит за одну-две секунды. То есть, если кто-то у нас получает в короле, он, соответственно, сразу получает во всех столах, то есть, сразу 6 выплат. Если в пятом столе кто-то получает, значит, сразу 5 выплат. это выплата еще пять. Но еще бывают такие ситуации у нас в маркетинге. Так как у нас одно место накопительное, то бывают такие ситуации, что, например, вот эти места все закрыты у кого-то, и одно место на, накоплено на следующий период, на переход в следующий стол. И когда создаются вот эти клоны, 5 штук да, или 6 штук, то если он попадает еще сюда, закрывает это место, то в этом случае еще отсюда, ну, отсюда идет у нас склон как обычно, да, во второй и в первый, но так как это было накопительное, у вас открывается в следующем столе и также оно встает куда-то сюда для кого-то, для кого-то и еще раз опять здесь, потом опять здесь, потом опять здесь и потом опять здесь, то есть может быть еще больше выплат. И все это за одну, за две секунды происходит, то есть э очень быстро и очень много. То есть это самый быстрый вариант маркетинга по закрытию, по переходам. То есть быстрее этого создать невозможно, просто невозможно, потому что у нас каждое место выплатное и каждое место создает клоны в предыдущий стол. Таким образом у нас создается сразу куча клонов, которые закрывают, закрывают и закрывают. И смотрите, друзья, клонами вы управлять можете, дополнительными, которых вы покупаете. То есть вы можете покупать в любое абсолютно место, куда он заблагорасуется. Вы можете э, купить одну пешку, например, да, под своего спонсора, а после этого э, гулять вообще по всей матрице, по... она потому что глобальная, не делящаяся, вы видите абсолютно всех, кто в ней есть. И можете, например, вы встали, ну, к примеру, да, вы встали здесь, ваше первое место, да, вот ваш спонсор, а вы можете уйти вообще в бок и купить там где-то в другом месте вообще пешку свою, в любом абсолютно месте, куда вам заблагорассудиться, гулять, какие выгодные места, как вы считаете, можете, не обязательно вам брать под собой, вы можете вообще даже взять рядом, вы можете все свободные, которые вы хотите, вы можете покупать абсолютно в любое место. Вот. И второй момент еще, что вот вы можете покупать только созданных, купленных вами клонов, а все автоклоны, которые у нас создаются автоматически управлять, вы ими не можете. За счет них как раз и есть переливы тем людям, которые сидят, может быть, на пассиве, то есть сами не приглашают, они получают переливы как раз за счет этих автоклонов, потому что они неуправляемые, они идут... От верхнего вашего места, если ваш клон создается, ну, например, вот это ваше место, и у вас закрылась вот здесь вот позиция, то вам клон создается, который идет от вашего верхнего места сверху вниз, слева направо, ищет любое пустое, первое свободное место. Нашел место, встал сюда. Соответственно, для кого-то это тоже будет нижний ряд это место, и у него создался клон, у него также сверху вниз, слева направо, от его верхнего места тоже где-то там местечко нашлось, вот здесь вот там, например, вот, и значит, вот у этого человека он получил выплату, и, соответственно, у него создался клон, и пошел опять в первый стол, и там тоже где-то нашел место, и кто-то тоже получил выплату, то есть это все происходит мгновенно практически, то есть быстрее, быстрее маркетинга создать невозможно потому что тут очень большое количество денег идет именно на выплаты и наклон вот и цель каждого партнера а, пройти все шесть столов находиться во всех шести столах и зарабатывать деньги сразу на вывод а есть у нас люди которые доходили месяц до короля а есть люди которые дошли за четыре дня от, от регистрации до короля за четыре дня ну, понятно, что не все так могут, не у всех там есть команды большие, там и у кого-то даже на коня нету денег да, зайти. Но, опять же, я говорю, каждому по возможностям, да, как вы можете, неважно, сколько у вас времени понадобится на это, но ваша цель – это пройти все столы и зарабатывать по 300-500 по 500 долларов в день. Здесь это более чем реально, потому что, ну, я не знаю, тут… 168 один раз получили, ну и тут вот там 28 получили, 10 и там и 70. Он, пожалуйста, вам 300 долларов, которые вы заработали. А движений может быть происходить очень много. Вот. И цель проекта – это создавать как можно больше рекламных услуг, инструментов, программ, и всего прочего, чтобы людям это нравилось, чтобы люди приходили именно на инструменты и рекламу, и, соответственно, тратили денежки свои на рекламу, но при этом все вы зарабатывали. Вот. И чем больше будет рекламных услуг, тем, соответственно, больше будет тратиться реклама, тем больше будет денег проходить в партнерской программе. Ну, например, если через год у нас будет 100 тысяч пользователей, это вполне реально, я думаю, что может быть и больше вот, то в этом случае даже если 10 долларов в среднем в месяц, ну даже давайте 5 долларов возьмем в месяц в среднем на одного человека, то оборот вот этого маркетинга будет полмиллиона долларов. Это не считая новых, которые приходят новые, заходит кто-то сразу там на дам, там на слонов, на королей, то есть там кто как уже заходит. Вот, и, соответственно, еще дополнительные деньги. Поэтому э, у нас не какой-то проект однодневка или там когда-то он присоскамится, закроется. Нет. Этот проект на долгие года, друзья. И услуг будет больше, и обороты будут больше, и все будут счастливы, э, работая в нашем проекте. И все проекты будут другие меняться, всякие открываться, закрываться, а мы будем... Э, Дальше работать и предоставлять услуги по рекламе сторонних вообще проектов, любых других инструментов и так далее, и так далее. Вот. Поэтому разные варианты, чтобы вам заработать, вы должны понимать, если вы пришли на заработки, это одна стратегия если вы пришли на инструменты, то это другая стратегия. Партнерская программа и активная работа не являются каким-то обязательным условием в нашем проекте. То есть вы можете просто прийти создать бота за 5 долларов и спокойно им пользоваться. Но через полгода бот у вас закончится, вам нужно будет еще раз его платить. Ну и все. Вот, пожалуйста, вы, может быть, там 10 долларов в год потратите на своего бота. И на этом все. Ваша работа как бы, в нашем проекте закончится. Окончилось. Но ваш спонсор, он с этого заработает, движение заработает. То есть если вы даже в любом случае, вы покупая услуги, вы заполняете места и рано или поздно вы даже сами себя начнете получать эти возвраты денег, заработков. В любом случае, рано или поздно вы начнете зарабатывать сами себя, даже если вы даже не получите переливов никаких там, хотя у нас их очень много за счет такого маркетинга. И даже, говорю, самый плохой вариант, в любом случае, вы начнете зарабатывать в данной партнерской программе. Вот. А, ну, вкратце, в принципе, я рассказал, потому что здесь еще много всяких нюансов. Давайте, наверное, поговорим о вопросах, если у кого-то какие-то вопросы, и, соответственно, на данные вопросы я отвечу. Да, слушаю вас. У меня вопрос по боту. Я в боте хотел сделать ну, аватарку, поставить фото, а он мне какой-то апробокадабр выдает, хотя 200 на 200 размер. Нет, смотрите, аватарки в ботах, они не ставятся на сайте. Не в, итоге, не в аватар извините, немножко напутал, перепутал. Не в боте аватарка, а в самом вот, когда регистрируешься в Кинг, я вот это хотел да. сказать немножко ну, не да, словами. смотрите, сегодня или вчера убрали данную функцию, попозже она опять появится, потому что через эту аватарку, возможно, вот эти тоже пытаются там пролезть хакеры, там мошенники всякие. Вот. И эту неделю, всю эту всю ту неделю мы занимались именно только исключительно безопасностью. Вообще, весь сайт там, очень столько работы прошло, очень целая куча большая чтобы в дальнейшем э, не было возможности портить. Ну, в основном на, была проблема в том, что взламывали у кого-то кабинеты, у людей. Вот. Я вот вначале об этом говорил, поэтому вот сделали еще дополнительного бота, дополнительную защиту. Там все дырки, которые были, заткнули. И вот сейчас дальше наблюдаем э, над тем, что будут дальше делать эти хакеры долбанные. Вот. Но ну, они, наверное, расстроились, что появляются такие всякие функции. Ну, э, понятно, им все сложнее да? Ну, конечно, конечно, да. Просто И через атаки могут вирусы там загружать. Понятно. И второй вопрос, вот, тоже по сайту, безопасность. Там нужно активировать. Актив... Активация происходит бесплатно или надо, чтобы была пешка? Нет, активация безопасности происходит бесплатно. Угу. Спасибо. Не надо ни пешек, ничего. И если вы хотите не переживать за то, что кто-то зайдет в ваш кабинет, кроме вас, uh -huh. то советую вам подключить бота и, соответственно, при смене IP, вот uh -huh. то, что я вам показывал, активировать данную функцию, и никто, кроме вас, не сможет зайти в ваш кабинет. То есть нажимаю активацию, и он тут же это, да, выдает... Сначала так, вы, прикреп... как... вы активируете, прикрепляете так. бота. После этого вы заходите в настройки, угу. безопасность. Сейчас отменяем экран, сейчас секунду. Ну да, просто как это все происходит? Вы сначала подключаете бот, вам присылает король, выпав, пароль, выпав, его активируете, все, вы его прикрепили, у вас загорается зелененькая такая вот планка. На. Вот здесь у вас сначала красненькая, вы делаете все, там подключается, вам присылает бот. Код выставляете, все и у вас зелененько. После чего вы заходите в настройки, безопасность и вот здесь вот нажимаете настроить и вот тут галочку ставите вот здесь и все сохраняете и вот с этого момента при смене IP-адреса у вас всегда будет переход, они не смогут зайти в кабинет и вы тоже, да, не сможете, пока не получите код, который пришлет помощник и соответственно после этого Код вставляете, нажимаете отправить и заходите в кабинет. При таком варианте защиты никто не сможет зайти. Понятно. Ну, получается, что я активирую бота за 5 долларов, а потом мне приходит сообщение активировать помощника, да? Не-не-не. Конструктор, можем... конструктор ботов да. к защите никак не относится. Ага. Это совсем разные вещи. То есть, э, защита через бот это бесплатная функция, и вам ничего не нужно за нее платить. Вы просто хотите, подключили, не хотите, не подключили. Вот, то есть там при выводе тоже вам будет код присылаться, что ну, тоже нужно. Да, Вывод там еще финансовый, этот... финансовый пароль, да да, да, да, да, То есть вот эти моменты вы делаете, и все, безопасность. Вы можете вообще не покупать ничего, просто зайти зарегистрировать, сразу все активировать, подключить, настроить, чтобы у вас безопасность была, а после этого начать там что-то делать, там, покупать спешки, там, создавать ботов там, или что вы хотите. вот Это уже лично ваше дело. Вы хотите Нет, более безопасность подключайте. А -а -а. Она есть. Ясно. То есть пароль он бот поменяет. Ну, в смысле система, да? Уже будет с кем-то другой пароль. Если ну, вот вы я, что... Допустим, он... У меня же был один пароль, Да. Ну, когда я регистрировался, своего угу. логин-пароль, я поставил угу. безопасность, у меня появился другой пароль. Правильно? <свят> нет, пароль у вас может быть тот же самый. Если вы не да? нажмете там через бота, который вот, бот-помощник, вы также можете ага. сменить пароль, если вы забыли. Вы там нажимаете на да, кнопку, нет. и он вам а, меняет пароль, и вы по-новому пароль, хоть 10 раз вы можете менять за пять минут. Вот. Нет, если не будете нажимать на кнопку, он не будет вам менять этот пароль. А, через, через бота, ну, да, если не, не нажать. Да. Но код он будет всегда вам присылать, если вы включите при смене IP вот эту функцию, то он вам будет всегда присылать код на ваш Telegram. Еще какие вопросы, друзья, есть? Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот мы все будем приглашать людей. Например, например мне легко приглашать, и я приглашаю людей. Но если есть партнеры, у которых не получается, или лучше мне все равно по своей ссылке приглашать, и им будет как бы перелить, если у меня достаточно людей, или можно, или, как бы сказать, им по их ссылке регистрировать людей, им как бы помогать. Как лучше? Я понял ваш вопрос. Смотрите, я не рекомендую вам отдавать своих людей, которых вы приглашаете. Потому что, во-первых, вы отдаете 30% реферальных вознаграждений, которые должны были получить вы, поддаете тому, кто для этого ничего не сделал. А переливы, которые они все ждут, они в любом случае будут получать, если у вас будут вставать ваши люди, потому что у нас общая глобальная матрица, и вы в любом случае сделаете им переливы рано или поздно, или ваши клоны и так далее. Вы можете делать, как вы считаете нужным. Вы можете по их ссылке регистрировать, можете без ссылки, но я вам этого не рекомендую. Я лично не, не хочу отдавать своих людей кому-то. По двум причинам: во-первых, деньги, которые я бы заработал, заработает они, не сделая ничего, и второе то что спонсор у них буду не я, и ответственен буду не я, и помогать я тоже как бы не я, потому что непосредственно спонсор помогает своим партнерам, потому что он за это зарабатывает, за это 30%, за эту дополнительную помощь, и поэтому, как бы. Я своих рефералов не собираюсь никому отдавать и не буду это никогда делать. И вам этого не советую. Вот. А переливы в любом случае, движухи, они в любом случае придут к ним. Вот. А им будет дополнительная мотивация не сидеть на попе ровно, так скажем, а что-то делать, что-то какие-то действия предпринимать, приглашать. Потому что те люди, которые говорят, что я не могу пригласить никого, это те люди, которые в большей степени ленивые, которые не хотят ничего делать. И... Потому что ну, как не пригласить в наш проект? Это настолько легко. То, что у нас инструменты и рекламы, и маркетинг, и все, пожалуйста, продвигайте, рекламируйте любые свои проекты, какие вы хотите. У каждого сейчас человека, кто зарабатывает в интернете, нет таких людей, у которого один проект. У всех куча проектов, но трафика не хватает, рефералов не хватает. Пожалуйста, хотите рекламировать другой проект, заходите, рекламируйте. Хотите создавать ботов, делайте ботов. То есть можете не рекламировать King Profit, рекламируйте свои другие проекты с помощью наших инструментов. Это уже дело каждого. Но по партнерской программе, по, так скажем, жирности партнерской программе, потраченным усилием с заработанными деньгами кинька будет на самом верху, потому что самый лучший маркетинг, 30% реферальный, переливы, все в одно. И плюс инструменты, плюс реклама, и плюс все вот эти вот варианты. То есть я не рекомендую, а там уж вы как считаете нужным, так скажем. Еще можно вот спросить так. Значит, ну, те люди, которые, ну, например, не хотят приглашать, или не умеют, ведь они могут, ну, сами, потому что во всех проектах вот правило такое. Если ты не приглашаешь, тогда ты как бы своими деньгами попугаешь весом ну там или клоны покупающие места или что вот. человек который зашел но не а если он там вот зарабатывать только, конечно, конечно у нас не запрещено клонов покупать пожалуйста двигайтесь клонами кто-то вот я говорю недавно, вчера или позавчера, или когда это было, прям недавно за 1000 долларов зашла, она тоже надеется на переливы, то есть с 1000 долларов она заняла позицию, и там когда-то она и получит перелив и все остальное, то есть у всех разные стратегии по их возможностям какие у них есть, у кого есть вот 1000 долларов видите, они заходят на 1000 долларов ну большинства, я думаю, что нету 1000 долларов вот. Ну, пожалуйста, начинайте с 5 долларов потихоньку, полигоньку. Но цель у каждого да, – это пройти все столы и, соответственно, зарабатывать одновременно во всех столах. Это цель у каждого. Как кто будет к ней идти? Клонами, приглашенными, покупками – это уже дело каждого. Вот если человек зашел и дошел до короля, закрылся король, так он получает как бы реинвест, и тогда все, как бы за кольцовкой или как? А, смотрите, в последнем столе, в короле, вот я сейчас а, еще показываю, а, здесь вот этот момент, четвертое место, это реинвест. То есть три раза вы получаете по 300 долларов плюс вот эти клоны. На четвертом месте у вас идет реинвест. То есть у вас открывается новая позиция под вашим спонсором. И встает туда, где там у него место есть. То есть туда он куда-то встает. Например, может быть такая ситуация, что вы встанете на четвертое место вашего спонсора. Вы пошли на реинвест, к нему стали на четвертое место, и он сам тоже пошел на реинвест, стал под своего спонсора. Опять заново. От спонсора его стоял, может быть, вообще вот здесь как-то оказался. Ну, там по-разному может быть, конечно. Вот. То есть это закольцованный момент. То есть вы дошли до последнего стола, до, до короля. Все, вы в этом короле будете всегда, э, всегда по кругу, по кругу, по кругу. И этот король каждый раз при проходе вам будет создавать три клона в королеву, которые придут эти тоже там. И все будут создавать в целую кучу, которые будет идти по всем столам. Но когда вы уже зашли до, до короля, все, вы во всех абсолютно столах, все ваши клоны получают сразу на выплату. Тогда вот мне как бы говорили, что э, когда вот закрывается место, ну, например, в пятом столе, да, что образуются четыре клоны, или вообще три клона и 3, как бы, реинвест? Или реинвест не, не. только Reinvest в Нет, реинвест только последнем. в короле есть. Реинвест только Reinvest. в короле есть. В других столах нет реинвеста. Вы получаете четыре клона. И, ну, скажем, вот у вас дам, да, у вас дам, она закрывается. Вот у вас сюда встала, сюда встала. Вот здесь встала. Вы получаете либо переход в короля, либо если вы есть в короле, то сразу на выплату эти деньги 168 и плюс клона, который у вас идет э, владью. Второе место стало тоже. Второй клон выплата. Третье место стало, клон, выплата. Четвертое место стало клон и выплата. Ну, или выплата, либо переход. Все. Это место у вас отработало. Оно больше вам приносить денег не будет. То есть. Оно уже отработало, уже ниже пойдет. Но у вас может быть 3, 5, 7, 10 этих дам, которые у вас закрываются в разных местах. Там Один тут стоит, один там, один сям. И они постепенно закрываются, они будут отрабатывать свои деньги, делая клонов и, соответственно, выплаты. Но как только заполнилось все, все, это место отработало. Оно уже не будет вам приносить дальше доход. Оно вам создало клонов, выплаты. И, соответственно, закрылась, и дальше оно уже не будет вам приносить доход, потому что матрица будет заполняться все ниже, ниже, ниже, ниже. У кого, как она будет заполняться, это, конечно, зависит от активности в большей степени. Но в любом случае она заполняется сверху вниз, слева направо, эти автоклоны, переливы и прочее, прочее, прочее. Понятно? Да, понятно. Но тогда, значит, если здесь вот отработала Матрица, да, все, она больше, ну тогда человеку приносит уже те клоны, уже как бы тоже как новая Матрица, правильно или неправильно я понял? Ну, в предыдущий стол она приносит клоны. короле? В короле. А. Такого нет, потому что, то есть она не может отработать в короле до, до конца, потому что каждое последнее место, она делает заново новый стол, заново идет под э, своего спонсора, и все это по кругу. И каждый раз, когда она здесь проходит, каждый раз она будет создавать по три клона в э, королеву, вам лично. Потому что, когда вы идете на реинвест, вы встаете под своего спонсора, и под, как вы там где встанете, никто, ну, в каком ряду... Это неизвестно, да. Но в любом случае, когда вы придете на реинвест, то у вашего спонсора или кого-то там, кто как где как стоит, будет также создаваться клон. То есть, по сути, это тоже четыре клона создается в дам. Все четыре раза, но только три у вас, а четвертый раз не у вас. Но тоже самое, тоже клон, который идет в даму, дама идет, клон создает ладью, ладья в слона, слона в коня и коня в пешку. То есть это то же самое. Движение всегда будет одинаковое, но только у вас, либо у вашего спонсора на реинвесте. Ну, это значит, вот каждая матрица, или там э, это королева, или там э, это пони, или первое. Все они вот отрабатывают, и все уже окончилась его работа, а потом дальше те, которые у человека реинвесты, правильно? Дальше все вот эти кроме короля все места все ваши клоны они отработали и все и, но так как у нас создаются все новые и новые клоны у вас может быть не одна дама, у вас может быть 5 дам 10 дам там 15 20 слонов там 40 коней там я не знаю пешек там у многих уже там десятки уже пешек этих если не сотни уже, там, которые нас создавались там, кто, они, кто покупает еще дополнительно, подкупает, закрывает каких-то людей, потому что это тоже выгодно. Например, если у вас стоит конь, да, вы знаете, что человек, встанет, ну вот эти места у вас заняты, и у вас тут пустые внизу, да, у вас есть тоже слон, вы знаете, что 10 долларов вы получите плюс клона, а у вашего личника одно место, например, не занято, или даже два места. Вы купили. И вернули эти деньги, этот человек пришел, и опять еще клон, который уже принес прибыль, даже при таком варианте, то есть тут можно своими клонами тоже подзакрывать, кого-то перегонять с одного стола в другой стол, чтобы как бы зарабатывать, да, то есть вы смотрите по ситуации и, соответственно, вам это тоже выгодно без новых людей просто клонами что-то там где-то подзакрывать вы ходите можете ходить по своей матрице не только по своей а вообще по общей и смотреть куда вы хотите поставить что хотите то есть полностью свобода выбора это очень хороший маркетинг а где вот найти вот ролик что вот как я это думаю, работать я правильно? Я Может, есть какой-то короткий вас ролик? Вас чтобы... вас Потому что нет, я нет, пока... Да, по поводу роликов, есть официальный канал, куда выкладывают все ролики, без реферальных ссылок. Только ссылка на чат есть, все. Вот, я чуть-чуть побольше сейчас закончится, ну, или могу сейчас, в принципе, вам скинуть официальный канал. Я бы и хотела, там... хотела. А еще такой вопрос. А у вас на английском есть или нет? Или на других языках? Или только на русском? На, на, данный, момент, на данный момент нет, но у нас в планах работать на весь мир. И у нас будут и ролики, и слайд многоязычный, и куча всяких рекламных материалов. Проекту всего лишь месяц. За месяц мы сделали очень многое. И дальше будет больше. Вы это увидите. Все меня вот спрашивают, а чей это проект, этот проект? Это крутой, очень крутой. Я 11 лет в интернете, я ну, сделала очень хорошие возможности. Чей это создан, этот проект? Смотрите, один из а, тех, кто чей это проект, это я. Я придумал маркетинг и много чего, да, но я, например, не программист. У нас работает целая команда, несколько человек. Поэтому как, понять, как сказать, чей это конкретно, я не могу сказать, потому что несколько, ну, команда работает, понимаете. Вот. У нас три программиста, и я еще еще наемных целую кучу, и лидеры еще, которые тоже помогают в развитии проекта. И наемные всякие дизайнеры и прочие другие, и поэтому как бы э, развиваю этот проект я. Вопросы можно любые задавать мне. Э, можете говорить, что это мой проект, но по сути это, ну, я не скажу, вас что вас он везде. прям только мой, потому что работает целая команда. Да, конечно, команда работает, но иногда вот спрашивают, а где этот э, проект регистрирован? Ну, вот такие задают вопросы. Я, ну, только что начала, конечно, но все равно, когда люди спрашивают, вот я должна ответить, но мне пока не ответили, говорят, не, не знаю. Ну, вот я вам ответил, можете ссылаться на меня, пожалуйста. Можно? Что, что еще раз? Я бы, у меня вопрос. Вот сейчас начало проекта. И как бы оно не было, будет юбка расширяться вниз и будет замедление матрицы всей. Как клоны будут на это реагировать? Смотрите, а по поводу юбки расширения и прочее. Смотрите, у каждого будет по-разному. Если говорить в общем, количество, конечно, людей будет увеличиваться, там и матрица, юбка, и все расширяться, да. Но у каждого своя матрица, не глобальная. Поэтому вы строите свою структуру, вы строите свою команду. Вы, вы конечно, можете при желании, у нас настолько вот все а, открыто что вы можете выйти вообще из своей матрицы, погулять по матрице и купить клона вообще в другой структуре, в другой матрице, не вообще к вашей не имеющей никакого отношения к вашей, к вашей структуре. Это ваше личное право, но вы можете развивать только свою структуру, например. Это опять же то лично ваше право. Поэтому она никогда не, не будет такого, потому что наша не живая очередь, где вот этот вот юбка, и все встают по очереди, и там все там как бы... Это недолгосрочные варианты. У нас у каждого своя личная структура, и через год человек зайдет, он будет в своей матрице первой, в своей структуре он будет наверху, и у него будет маленькая егошняя матрица, которую он будет развивать. Но это, в принципе, как и во всех сетевых структурах. Ты сам себе строишь сеть. А смысл в том, что, как вы говорите, живая очередь, ты, если туда попал мне с самого начала, то там все замедлилось, и ты встал. Согласен. У нас не живая очередь. Вот в том-то и дело. У нас именно обычный стандартный маркетинг, неделя... ну в плане стандартный какого плана, что вы развиваете свою структуру, лично свою. Теперь вы, вы делаете своей структурой, вот если, например, у вас закрылся здесь слон, да, вот место, да, клон пошел во второй стол, то это не в глобальную, сверху вниз от верхнего аккаунта всего проекта, а только в вашу структуру. И клон этот пойдет куда-то, будет искать от вашей структуры. Вот вы стоите, ваш первый аккаунт в коне и он будет искать свободное место от вашего верхнего аккаунта, где у вас там внизу свободное место и туда вставать. Понимаете? А не от общего глобального. Да, это я понимаю. А Перелив сверху, это может быть только от спонсора верхнего, да, быть, когда он залетит в нашу структуру. Ну, не обязательно прям только от вашего верхнего. У вас сверху много спонсоров, я так понимаю, от каждого может быть. Потому что у каждого у каждого своя матрица где он на первое место наверху вот у, вот у вашего спонсор вот вы стали вот здесь например да дайте другой цвет возьмем. вот вы стали вот здесь это ваш спонсор он может вам делать переливы но выше его кто-то еще стоит и у того тоже такая же ситуация но чуть-чуть побольше выше еще кто-то стоит у него такая же ситуация Понимаете? Он, он, он, все они, все, кто выше, они могут сделать вам перелив. Но, соответственно, чем ближе он к вам в матрице, тем, соответственно, ему вариантов-то не особо куда делать перелив. Потому что чем больше матрицы, то, ну, вы понимаете, да, про что я говорю. То есть, если вы у вас непосредственно спонсор. здесь стоит человек, то у него вот, вот такая матрица, и переливы будут идти только сюда. У вашего непосредственного спонсора только сюда. У вас только сюда. Ваш. Да, все понятно, спасибо. Ага. Еще какие вопросы, друзья? А, еще вопрос по рекламе, которая идет на сайте в ленте. Она только распространяется именно по ленте. Кто участвует в этом проекте, да? Да, да. Она распространяется только так, но в будущем в будущем запланировано сделать отдельную еще, чтобы она открывалась без регистрации, соответственно, данная страница рекламная лента. И тоже на нее будут даваться дополнительный трафик, и трафик будет идти также с Google, с Яндекса на индексации. Ну, это, мне кажется, очень большие затраты тогда будут у вас. Не-не-не, на индексации это имеется в виду, что все текста, которые будут появляться на данной ленте, они будут индексироваться Google и Яндексом. И, соответственно, если ключевые какие-то поисковые слова будут выводить на нашу ленту, то, то люди будут переходить прямком на ленту. Понятно. Спасибо. Ну, сейчас вот на данный момент, на данный момент, я сейчас вот последние данные не знаю, вот вчера было 2450 регистраций. Всего-навсего. У нас в проекте очень мало еще на данный момент людей. Ну, при этом уже много людей, кто может похвастаться своими доходами. А вы представьте, что будет, когда у нас будет 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч и так далее людей. Вот. У ну, нас да, запланировано да, очень да, много разных да, моментов, да. которые мы будем делать. Там целый список. Вот если бы не вот это вот на этой неделе работа с безопасностью, хотя она тоже нужна и необходима, и в принципе. Не сейчас бы мы делали, так потом бы в любом случае делали. Сейчас мы уже сделали это все, и дальше будем уже опять на услуги, опять на модернизацию, конструктор и так далее, и так далее. Постоянно вы будете видеть новинки. А, еще вопрос. С аватарками что-то не связывается ни у кого. Второй вопрос еще. Давайте с аватаркой. Сначала забыла вопрос. Смотрите, по аватаркам. Как раз вот, видимо, там, может быть, дырка была. Я не уточнял конкретно программистов по этому вопросу. Но я думаю, что отключили это именно потому, чтобы еще дополнительно не дать возможность вот этим вот хакерам, долбаным что-то делать. Это, видимо, надо переделать. как это переделано, и как будет переделано, вам об этом сразу скажем в чате. Спасибо. И вопрос еще по... Блин, у меня губило общение с чат, Извиняюсь. У меня тогда такой вопрос. Ну, если, как бы у меня есть первый, второй, там, и третий, четвертый, у меня пятый, вот я стою, я королева, да? Так мне в самом, ну, везде нужно приглашать. Не обязательно что там на королеву, но наверняка лучше всего, чтобы побольше э, у королевы были э, в, этом, в этой матричке людей. И тогда будет двигаться, ну как бы быстрее будет двигаться все другие, правильно? Я думаю, нет. Я думаю, что... Нет, ну, конечно, если вы. Если вы приглашаете на даму, вы быстрее закроете даму и перейдете в короля, это же понятно, но в то же время еще создастся куча клонов вот этих при вот этом движении в вашей конкретной структуре и соответственно ваши люди тоже кто-то там закроется, кто-то куда-то дальше перейдет, то есть, конечно, то есть. Но тут все смотрят, я говорю, по своим возможностям, какие у кого есть возможности. У кого-то есть, там, я говорю, 1000 долларов, да, чтобы зайти, он сразу в короли запрыгивает, а у кого-то 5 долларов еле наскребает. Поэтому смотрите по возможностям, а варианты все открыты. У нас в маркетинге нет такого, что вы обязательно должны заходить, например, сначала на пешку, чтобы потом купить коня. Нет, вы можете вообще пешку не покупать, можете сразу купить короля. А, или дамы, или, то есть абсолютная свобода действий, потому что маркетинг у нас, это не главное в нашем проекте, хотя это очень крутой маркетинг, круче, чем у всех этих, потому что вообще не говорю, там они даже рядом, не стоят с нашим маркетингом, но это у нас не основное, это дополнительная возможность, которая не регламентируется как раз вот этими моментами, что нужно там сначала пешку, там коня, у нас люди, вот пришел человек, ему нужно, например, несколько ботов, там рекламные ленты и так далее, вот он посчитал, ему примерно нужен там на месяц, пусть там 60 долларов, ну к примеру, и он может не покупать ни пешку, ни коня, а сразу купить слона. Вот, но этот слон при закрытии все равно даст ему и коней, и пешек, и еще при закрытии да, он даже да. идет ему дальше, дойдет до короля, рано или поздно. Откуда бы он ни начал? Поэтому я говорю, стратегии абсолютно все, варианты все, кто-то треугольниками заходит кто-то еще как-то, кто-то там две по две берет. Я говорю, уже сейчас много вариантов стратегии, как кто хочет, кто-то там еще, что только не делают уже сейчас, но опять же, я говорю, это ваши личные желания, что хотите то делать, никаких ограничений. Хорошо, а тогда человек может посчитать себе, вот, он, например, хочет в месяц получать там 400 долларов, да? Так как ему лучше войти, чтобы он поскорее, вот, ежемесячно получил такую сумму? Как ему тогда лучше войти? Ну, точно не спешки, а вот, это однозначно. Но э, я говорю еще раз, тут же... Вы можете войти, например, на пешку, на коня и на слона. Это 85 долларов. И, если, и сразу, соответственно, если вы вошли на 85 долларов, то в коне и в пешке все ваши и пешки и кони будут получать сразу на выплату. Ну, если 400 долларов вы хотите сразу... Опять же, я говорю, все же зависит еще от того, сколько людей у вас в команде придет, какое движение будет от много от чего это зависит. Не только от того, что э, человек купил там что-то, да, и он по-любому будет получать эти там 400 долларов. Я вообще советую всем, всем всегда, и не, не только в нашем проекте, а вообще в любом проекте, в каком бы вы не занимались, каким бы вы проектом не занимались, э, без команды, без структуры, без рефералов заработать везде сложно. И не вкладывать все деньги только в маркетинг, а часть денег, хотя бы 20-30 процентов от этих денег, от ваших возможностей, вложить именно в инструменты, в рекламу, в трафик, заказать где-то рекламу, купить инструменты, программы, которые позволяют это делать. Потому что приглашать на самом деле очень легко. Надо просто знать, как это делать. Вот как раз как это делать и что конкретно делать, мы будем разбирать более конкретно на наших школах, которые будут проводиться как минимум один раз в неделю. Советую вам всем на ней и использовать ту информацию, которая вам поможет. А во сколько а будет школы? Давайте, Ирина, задавайте вопросы. Игорь, Скажите, пожалуйста, а нужно ли... Свой аккаунт обезопасить, как у вас на сайте показано. Конечно. Нужно ли это вообще конкретно? Конечно, можно и нужно, если вы не хотите, чтобы вас там кто-то, может быть, взломал или пароль ваш где-то подобрал. Потому что многие на самом деле у всех от всех проектов делают один пароль. И вот я им всегда говорю: у вас всегда должен быть отдельный пароль от почты. Тот, который вы нигде вообще не указываете. Вот от почты вообще он должен быть совершенно такой, который вы никогда нигде не будете указывать ни в каком проекте. Потому что есть еще проекты, которые специально собирают эти пароли, потом пробуют с этими паролями заходить. ну Например, вот вы регистрируетесь, вы указываете свой скайп, вы указываете свой телеграмм, свою почту и пароль от входа в кабинет. Если у вас будут совпадать а, пароли, от которых вы в кабинет, в любом проекте, от вашего скайпа, либо от, вашей, там, от вашего телеграмма, или там, от, от почты, то 100% вам его взломают. Даже гадалки не ходите. Рано или поздно вы просто это поймете. Поэтому у вас должны быть а, несколько вариантов паролей. То есть от а, а почты, тот, которого вообще нигде нет, а, это однозначно. И от проектов вы можете хоть от каждого проекта одинаковые пароли делать от telegram у вас другой должен быть пароль то есть от средств связи от почты отдельный от telegram skype отдельный и от всех проектов может быть один у вас там пароль но вот при таком варианте у вас уже меньше вероятность что вас ломают самое главное почту не потерять да? потому что если ее потеряешь то вообще все потеряешь вот. этот момент и второй момент вы подключаете вы подключаете у нас на сайте бота. У нас есть бот-помощник, который вам не только защиту дает, он еще вам дает возможность восстановить пароль, если вы забыли, посмотреть там заявки на выплату. Еще он тоже будет усовершенствоваться. Но уже, в принципе, сейчас уже все отлично. Подключаете э, бота, заходите в настройки, и у нас есть такая возможность, что при каждой смене э, IP-адреса, ну, кто-то будет заходить в ваш кабинет, у него в любом случае другой IP-адрес, он захочет войти, а ему скажу давай код, который ты получил в Телеграм. В Телеграмму у него нет возможности войти, поэтому он не войдет в ваш кабинет. Ну, единственный вариант, что у вас в Телеграм еще взломают, но тогда уже они, да, смогут зайти. Но на Телеграме тоже есть двухфакторная аутификация, которую вы тоже пароль вбиваете, и тоже никто не зайдет в ваш кабинет, это однозначно.